Здравствуйте! Сегодня хочу провести небольшой обзор старой части юбилейного в городе Саратове. С вами Дмитрий Иванов. Итак, начинаем. Вот смотрите, я сейчас нахожусь на улице Саловской. дворе дома. Вот куда направлена у меня камера. Здесь находится въезд с улицы -Курдюмской. Вот Поворачиваем вправо. Вот это есть дом Саловская 5 Вот слева пошли подъезды. Раз, два, три. Это Саловская пять. Теперь, если мы поворачиваем вправо, тут в к Саловская-5 начинается Саловская-5А, тут идут подъезды Саловская-5А, дальше вот там, вдаль, там Саловская-6, а вон там Саловская-8, то есть вот так необычно находятся рядом дома, четные, нечетные с буквами, как продолжение одного дома. Все это, видите, в таком поворотном стиле. И вот сейчас зайду во двор. Здесь есть у них своя спортплощадка. Даже администрация Волжского района повесила об этом правила эксплуатации детской игровой площадки. И вот смотрите, здесь у них есть на баскетбольный щит. И вот слева, среди зелени, а, кстати, здесь так классно поют птички, находится сама детская площадка уже для самых маленьких таких где можно сесть на скамеечки покататься на качелях правду вот после дождя видится здесь вода набралась вот, немножко подсохнет все будет нормально он есть там такие уютные столики с скамеечками ну, то есть вот, в принципе все что есть то есть несмотря на то что дома построены достаточно давно все дома оборудованы площадками. Так что, в принципе, очень такое уютное место. Тихо, спокойно. И приятно, думаю, здесь жить. С вами был Дмитрий Иванов. Всего хорошего. До свидания.